Мы ищем таланты, мы готовы взять в нашу команду несколько человек. Компания SEO Quick развивается на рынке успешно уже много лет. Первое, мы ищем SEO-специалистов. Да, мы сами SEO-специалисты, но у нас не так много рук, нам действительно нужно сосредоточиться на других приоритетах, поэтому наша компания открыта для новых талантов, и мы ищем опыт SEO-специалистов в нашу команду. И действительно, мы готовы рассмотреть вас на достойную конкурентную зарплату. И поэтому вы можете смело присылать свои резюме в разделе «Вакансии» на нашем сайте. Также наша компания нуждается в сильном, действительно, руководителе. Мы хотим, чтобы кто-то возглавил эту команду SEO-специалистов. И мы открыты для вас, поэтому мы готовы рассмотреть различные вакансии руководителей в нашу команду. Поэтому, если у вас есть опыт руководства, и вы руководили IT-проектами, и вы можете привнести что-то новое в нашу команду, новый взгляд, и действительно получить очень высокий опыт по управлению SEO-студией, Присылайте нам свой резюме, мы можем обсудить с вами наши условия сотрудничества. Как вы знаете, наша команда действительно растет. Я, собственно, веду YouTube-канал, точно так же ведет Анатолий YouTube-канал на англоязычный сегмент. Мы развиваемся в нескольких направлениях, и поэтому наша команда действительно нуждается в талантах. И этими талантами можете быть сегодня вы. Не забывайте. Отправляйте нам свое резюме на страничке вакансии, ссылочка будет в описании.